Инструкция очень простая. Внимательно слушайте мой голос. Следуйте тем простым указаниям, которые будут следовать с моей стороны. Да, удобное положение занимаете. Можно сконцентрировать внимание на этот свет, на лампе. И настраиваете точку внимания. Весь фокус внимания концентрируйте на это теплое свечение. Желательно добиться такого результата, чтобы тело было расслаблено. Да, поэтому удобно перепроверьте, Занимайте положение кресла. Тело расслаблено, а все напряжение, которое присутствует, отправляйте в взгляд. Концентрируйте точку на свет. Хорошо добиться такого ощущения, будто бы вы намагничиваете взглядом эту точку. В глазах появляется такая сила и устойчивость. взгляде появляется сила и устойчивость. Тело при этом полностью расслаблено. Хорошо. Дыхание ровное, свободное. Вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох свободный. И на очередном выдохе закрывайте глаза и концентрируетесь уже на расслаблении в области глаз. Глаза закрылись, веки опустились, в глазах ощущается расслабление. Фокус внимания на расслабление в области глаз. Дыхание ровное, свободное. Фокус внимания на расслабление в области глаз. настраиваемся на работу с внушением, любые психологические защиты вы сможете с легкостью подавить путем настройки внимания. Внимательно слушаем мой голос и стараемся выполнять все установки. Это будут простые, несложные задания. В основном направленные на расслабление, абстрагирование или перенос фокуса внимания. Большую часть сеанса будете находиться с закрытыми глазами, поэтому Важно, чтобы тело чувствовало себя легко, свободно, находилось в ком комфортном положении. Я попрошу разрешения и с этого момента буду обращаться на «ты». Глаза полностью закрыты и хорошо расслаблены. Веки плотно захлопнуты, и на мгновение может появиться ощущение их тяжести. Убедись, что это естественная тяжесть. Тяжесть, которая происходит в результате естественного расслабления. Механизм внушения состоит из нескольких этапов, он происходит циклически и первый цикл уже запущен. На этом этапе ты можешь получить легкое ощущение движения времени. Комнаты ты перемещаешься вперед. Таким образом сознание подготавливается. Идет настройка на предстоящую работу. Часть этой работы была выполнена еще раньше, на этапе, когда ты интересовался темой, собирал информацию о методе, о том, как это будет происходить и при каких обстоятельствах это можно сделать. В любом случае, ты уже перешел на второй этап, этап постановки внушения. Ты внутренне сказал «да» и продолжаешь слушать «мой голос». я попрошу тебя, чтобы ты представил, что вместе с дыханием в твою голову входит густой белый свет. 30% людей затрудняются воображать и представлять, Достаточно просто создать в голове образ белого густого света входящего в твою голову, ты можешь с легкостью переносить фокус внимания со света на голову и с головы на свет. Можешь ловить себя на том, что в теле появляются необычные ощущения, изменения. Можешь концентрироваться на этих изменениях. Такие ощущения могут проявлять себя по-разному. Иде изменения чувствительности в конечностях. либо даже провалах и потерях чувствительности, ощущениях движения, давления или потери веса в отдельных частях тела. Концентрация на внутренних переживаниях помогает освободить мыслительные процессы от отвлекающих, образов, проблем, убрать страх, настроить психическую реальность для принятия лечебной установки. Многие затрудняются описать это состояние, так как сталкиваются необычными для повседневной жизни ощущениями. Нарастающий эффект можно описать в двух словах. Это состояние, в котором находиться хорошо и легко пребывать. Состояние, которое не требует каких-либо дополнительных усилий. Все, что в нем происходит, это результат естественных процессов. И может случиться так, что тело, переполненное повседневными стрессами, ослабленное тело. Начинает восстанавливаться, активировать внутренние ресурсы. Оно начинает регенерировать. Открываются внутренние резервные возможности организма. Те сторонние мысли, которые приходят к тебе на ум, становятся все реже и меньше и меньше отвлекают. Внимание больше сосредотачивается на легкости пребывания в этом состоянии, наблюдении за естественными процессами восстановления и регенерации, внутреннего состояния. И чем больше ты находишься в этом состоянии, тем глубже ты проваливаешься, погружаешься в этот режим еще больше дальше. Внимание настроено. Хорошо и отчетливо слышишь мой голос. Внутри пустота и спокойствие. Расслабленное, приятное, легкое состояние. Обрати внимание, как быстро и легко ты настроил себя в этот режим работы сознания. Ты все хорошо понимаешь, у тебя все хорошо получается. В этом состоянии. ты можешь добиваться высоких внутренних результатов и проводить глубокое самоисследование. Состояние, в котором ты сейчас находишься, оно по-своему уникально. Идет самонастройка организма, активация внутренних резервных возможностей и лечебный эффект одновременно отстраиваются не только физиологические, но и психологические функции. Это нормальное, естественное состояние отдыха. Подобно как во сне, есть разные фазы цикла. Фаза быстрого и медленного сна. И сейчас... Ты погружаешься в фазу медленного сна. Все хорошо понимаешь, словно видишь сон. И наблюдаешь сторонним взглядом за всеми происходящими внутри процессами. Фокус внимания хорошо слушается тебя. Ты доверяешь своему телу. Его естественным способностям к восстановлению. И внутренне радуешься процессом происходящего восстановления. Наблюдаешь за внутренней легкостью, спокойствием. Весь сознательный контроль расслаблен. Все, что происходит, все происходит естественным образом. В этот момент внутри организма происходит ряд рефлекторных изменений. Ты их можешь не видеть. Можешь понимать интуитивно, на подсознательном уровне. Можешь представить, как любое твое сомнение сдвигается с мертвой точки усилием твоей воли. И мощным желанием ощутить что-то новое жизни очень необычная и совсем не характерная для тебя таким образом ты можешь открывать новые качества и свойства своего характера и добавлять их в повседневную жизнь абсолютное доверие к своему телу, к своим внутренним ощущениям они не обманывают. Все полученные результаты будут развернуты во времени и даже по окончанию этого сеанса, они, как лавина снега, с каждым днем и с каждой минутой будут актуализироваться и набирать свою силу. Наш лечебный эффект будет закрепляться. Заметишь, как улучшаться твое самочувствие. Устраняются любые недуги, связанные с зависимостью. Тое настроение выровняется, уйдут все депрессивные переживания. Сейчас можешь задействовать все свое воображение и представить именно тот результат, который тебе хотелось бы больше всего получить. Результат, который ты получишь в результате этой психотерапевтической сессии. И ты обязательно получишь это в самое ближайшее время. Для получения усиленного эффекта и целенаправленного прогресса ты можешь периодически сам вызывать подобное состояние просто закрыв глаза и хорошо расслабившись сейчас просто представь как твое тело наполняется теплым потоком белого густого тумана. Если начнешь сматриваться более глубоко, ощутишь спокойствие и полное умиротворение. Этот внутренний поток, он помогает расслабиться телу, и постепенно вовлекает в этот процесс твое сознание. В голове присутствует легкость восприятия и безмятежная пустота. Возможно, ты переживал похожие ощущения раньше. В ситуациях, когда тебе было хорошо, спокойно, и ты чувствовал безопасность. Это знак, что успокоилась вся сознательная активность. Расслабление стало естественным. Это полная абстракция от суеты внешнего мира. Внешнее сознание освобождается и появляется возможность исследовать своим внутренним взором. Отпускаются легко все навязчивые мысли, все отвлекающие и мелькающие в голове образы уходят. Внутренний покой и гармония устанавливают максимальное значение. Нет тревог, отсутствует страх. Только спокойствие и внутренний порядок. Наблюдаешь за образами скользящими в твоей голове как бы со стороны все процессы замедлились и происходит естественно и неторопливо естественным образом наблюдай и отпускай все что появляется Внешнее и внутреннее. Сознание успокоено. Помни о мерцающем потоке внутри тебя. Плотный туман дополняет внутреннюю реальность теплом и покоем. Внутреннее спокойствие и неограниченная свобода. Состояние сопровождается отрешенностью, отсутствием сомнений, страха. Легкость и внутренняя раскрепощенность нарастают с каждой минутой. С каждым вдохом спокойствие больше, с каждым выдохом. Состояние становится еще ровнее. Внутренняя тишина и гармония, они нарастают. Чувствуешь себя спокойно, удобно и расслабленно. Внутренняя равновесие сопровождается состоянием развертывания, это словно граница твоего тела, изменила полярность и весь внутренний покой уже разливается вокруг. Сейчас я начинаю считать от 10 до 1 в обратном порядке. Насчитываю для тебя ступени волшебной лестницы. На каждый счет мысленно проходишь одну ступень лестницы. С каждой ступенью все глубже и глубже погружаешься в расслабление и покой. С каждой новой цифрой усиливай расслабление и пускай его в самые отдаленные участки твоего тела. Так, начнем. 10. Начинаем мысленное движение. Первая ступень уже пройдена. Она лишь приоткрыла дверь в особый режим работы твоего восприятия. Концентрация внимания хорошая. Отчетливо слышишь мой голос и следуешь инструкциям. 9. Расслабление еще больше нарастает. Внимание становится еще устойчивее. Энергия внимания формирует особое восприятие. Все, что не имеет значения, кажется значимым, а то, что всегда казалось бы важным, уходит на второй план. 8. 8. Переходы по ступеням этой необычной лестницы могут ощущаться совершенно по-разному. Где-то это понимается как шаг, где-то как скачок. Возможно, рывок и может даже быть провал в пустоту. Помни, что не совсем обязательно, что ты перемещаешься по этой волшебной лестницы при помощи ног. 7. Еще один рубеж Погружение пройден. Концентрируешься на голосе и следуешь по ступеням вниз. Любая мысль, возникшая в голове, теряет смысл. Страх, тревога уже не имеют основы. 6. Активируешь особый режим восприятия. Все, что когда-либо было разделено и рассматривалось в частях полярно, сейчас соединяется в единый процесс. 5 уже на полпути к тому моменту, когда будет выполнена вся необходимая работа. Резервный ресурс активирован, подсознание работает синхронно с сознательными процессами. Подсознательная активность воспринимается как интуиция, как хорошо работающая интуиция, внутреннее понимание. 4. Проходишь еще дальше, погружаешься глубже в точку самовосприятия. Словно настраиваешься на внутренний поиск. Твой внутренний взор работает оптимально. Сейчас идет Интуитивный поиск главной причины твоей трагедии. Это может быть образ, это может быть место, ситуация, это может быть человек, это может быть разговор. То, что совершило поломку в твоей жизни, находишь. И это отстраивается, выравнивается. Три. Все, что происходит внезапно и неожиданно, имеет полное право быть здесь и сейчас. Это мощный импульс думать и понимать, иначе. Весь в голове связи. Между разными образами, между скрытой реальностью, делать логические выводы и получать опыт. 2. Мой голос уходит в тишину, и у тебя есть все необходимое время. Для настраивания внутреннего равновесия добиваешься сознательного штиля и безмятежности восприятия. 1. И ты находишься в нейтральном состоянии. Активирован режим резервных возможностей сознания. Каждая клетка и каждая фибра твоей души, каждая частица твоего тела работают синхронно, как единое целое. Все уровни организм, а также сознание и подсознание работают в совершенной гармонии. После того, как ты хорошо и качественно расслабился и подготовился для принятия внушения, я предлагаю по-новому взглянуть на причину того, что ты пьешь. Мысленно сделай так, чтобы эта поломка полностью показала себя, открылась перед тобой. Потому что где-то глубоко в недрах твоей души подсознания создан образ человека, зависимого от алкоголя. Это образ внутри, пока он с тобой, ты отдаешь ему свою энергию, насыщаешь его. Ты тратишь силы, именно поэтому ты себя чувствовал уставшим, выбитым из сил, измотанным. С каждым днем ты становился уязвимее и слабее. Воля ослаблялась, а эмоции распылялись. чтобы ты переосмыслил и принял действительность со знаком «плюс». Образ уставшего человека создан в твоей голове при помощи твоего восприятия. Сейчас он тебе не актуален, можешь избавиться. пусть интуицию на перепрограммирование всех слабых мест, распыляющих твою силу. находишь в этом образе то что досталось тебе наследство от других людей близких тебе людей, которые когда-то возможно повлияли на твою жизнь. но сейчас это блокирующее восприятие делает тебя слабым, и уязвимым человеком. Мысленно выбрасываешь это, выталкиваешь, оно больше не принадлежит тебе, больше не относится к тебе. С сегодняшнего дня оно перестает тебя преследовать, перестает быть частью твоего образа. Сейчас смотришь восстановленный образ себя дальше, ищешь в нем моменты сильной критики, несправедливой критики, когда был мощный удар. И ты ощутил это как поломку. Находишь и отпускаешь. Оно больше не принадлежит тебе. Полностью освобождаешь образ нового себя от этого унижения. Вместо этого в голове будешь слушать слова поддержки, только слова поддержки и одобрения. Твой внутренний голос, твоя интуиция будет подсказывать, что ты делаешь все хорошо, правильно и ты справляешься, у тебя есть все необходимые силы. Эти слова с каждым днем будут улучшать твою самооценку и самочувствие, реально заметишь. Как выровнялось твое настроение, ты лучше стал переносить стрессовые ситуации, улучшился сон? Ушли отрицательные эмоции и мысли. стране все, отвлекающее и мешающее тебе, словно мягким ластиком. Стирашь неприятную надпись, начертанную простым карандашом в школьной тетради. Лист становится чистым, и ты можешь туда внести свежую запись. Ту, которая подходит больше тебе, и это останется с тобой. Я в обратном порядке начинаю счет. 10 до 1, ты мысленно возвращаешься по ступеням лестницы, на этот раз попрошу тебя двигаться вперед и вверх, 10, 9, двигаешься вперед и вверх, двигаешься навстречу свету, 8, Каждым шагом крепляешься, восстанавливаешься, возвращаешься в привычное состояние. По окончанию сеанса будешь чувствовать себя легко, свободно, отдохнувшим. 7, 6, шесть ступеней, 5, ты уже на полпути. К моменту полного восстановления и по окончанию этого сеанса заметьте что в глубине присутствует равнодушие к алкоголю во всех его проявлениях Ты сможешь легко находиться в ситуациях где употребляют алкоголь будешь чувствовать себя легко уверенно спокойно даже когда тебя будут провоцировать алкоголем Будешь обладать внутренней уверенностью и устойчивостью. Воля будет работать отлично и надежно. Словно душа и психика освобождаются от влияния алкоголя. Но ты должен помнить, что твоя физическая основа она по-прежнему будет получать токсический эффект. Вкус алкоголя будет вызывать отрицательные ощущения. Глоток формировать защитный рефлекс и эта установка останется с тобой на тот период, который ты для себя сейчас определишь, пускай в твоей голове промелькнет цифра это знак, это период, день или этап жизни или конкретный год. Тот период, на который ты хотел бы, чтобы эта внутренняя поддержка с глубинного подсознательного уровня оставалась с тобой и помогала тебе. Эту цифру ты можешь определить сейчас сам. Четыре. Двигаешься вперед и вверх, навстречу света. По окончанию сеанса будешь чувствовать легко, уверенно, спокойно. Три, Дыхание ровное, настроенное. Дышится легко, спокойно. Два. Да, ты понимаешь место, где ты находишься, возвращаешься в эту комнату. в эту обстановку слышишь звук этого метронома. Мой голос. Медленно, не спеша, словно после отдыха сна, пробуждаешь организм, восстанавливаешь его, да, возвращаешь мышечный тонус. На счет один можно делать более глубокий вдох, пустить воздух в грудь. Один, да, сжимаешь руки в кулаки, возвращаешь мышечный тонус, шевелишь пальчиками ног, возвращаешь, пробуждаешь организм. Наш сеанс подошел к завершению. Не спеша, в том темпе, в, который, в котором тебе хочется это сделать, можно на, на очередном выдохе открыть глаза, приходишь в привычное состояние.